Виноград середина августа 2021 Вот видите, как они у нас поедают Едят, как говорится, как крокодилы Забирая у нас самую вкусную, самую желанную ягоду Что делать? А способ всегда есть Так что? И вот для сохранения своего урожая винограда Мы используем вот такие мешочки Купили на Кубани их Заранее порядка 500 штук. Думаю, это что это мало. и от ос, и от птиц помогает. И что мы делаем? И от крокодилов тоже, шутка. Что так. мы делаем? Берем гроздь виноградную и одеваем мешочек на эту гроздь. Мешочки выбирали большие, чтобы на 2-5 килограммов лезло. Вот. Ну, 5 килограммов тут нету, конечно, но грозди на 2-2,5 встречаются. И завязываем на обычный узелок на обычный бантик или на обычный узел как видите все достаточно просто и это надежно защищает наши ваш урожай от недоброжелателей ну вот так вот видите, мы сделали это первый вариант потому что позавчера мы обнаружили что нападение эти... и мы пробовали в прошлом году вставить. Подкормки, химию, добавлять все эти банки с химией были полны осами, но вы сами понимаете, уничтожить племя ос невозможно, по крайней мере при нынешнем развитии науки и техники, а также кибернетики, поэтому применяем самый надежный способ. Мешочки закладываете, получаете шикарный урожай, делаете вино, приглашаете друзей и заодно нас с вами. Ну и вы спасете свой виноград не только от ос, но и от птиц, которым тоже полюбился наш виноград. С птицами особо разговор, друзья друзьями, ну, как будто знать... А урожай Наш. Свой, да. наш. Удачи на даче вместе с осами. Ой, ой ой без ос, конечно, в придачу. И, конечно, с полным чашей изобилия и винограда в том числе.